всем привет с вами виктория сегодня готовим капустные оладьи если вы любите капусту то этот рецепт точно пригодится я их готовлю вместо драников на завтрак или перекус подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов 400 грамм капусты натираем на крупной терке у меня капуста молодая поэтому я ее перетирать руками не буду и очень-очень сочная. Если у вас такая же, как у меня, то лишний сок желательно слить. В капусту добавляем 2 яйца и сметану. Вместо сметаны можно взять кефир или натуральный йогурт. В сметане я погасила пол чайной ложечки соды. К сожалению, камера у меня не засняла, как я это делала. Сметану тоже добавляем в капусту. Добавляем примерно пол чайной ложечки соли перец по желанию и специи у меня это сушеный чеснок и прованские травы можно мелко порубить петрушку или укроп добавляю 3 зубчика чеснока все тщательно перемешиваю и затем добавляем муку сначала я добавила 4 столовые ложки муки перемешала Ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Возможно, понадобится чуть больше или меньше муки. У меня капусточка, как я уже сказала, сочная, поэтому я добавляю еще 2 столовые ложки муки. Еще раз перемешиваю. Обратите внимание на консистенцию. Консистенция теста должна получиться примерно вот такая. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло и выкладываем по 1-2 столовые ложки теста, формируя оладьи. У меня получились оладьи крупные, если вы любите помельче, то по 1 столовой ложечке теста будет достаточно. Обжариваем их до золотистой корочки на среднем огне. Готовые оладьи перекладываем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. И продолжаем обжаривать следующую партию оладьев.